Понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые, и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или, или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать и все сразу меняется, понимаете? И это, это происходит от одной администрации к другой. Вот что-то изменить – это достаточно сложное дело. Это, я говорю без всякой иронии, Это не потому что кому-то не хочется, а потому что это сложно. Вот Обама, он же продвинутый человек, очень человек либеральных взглядов, правда, демократ. Он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел. Я уверен, что хотел. Но не получилось. Он искренне угу. к этому стремился. Не получается. Не так все просто. Но это не самый главный вопрос, хотя это, хотя это важно. Это трудно себе представить. Да? Люди в кандалах ходят там уже десятилетиями, без суда и следствия. Вы представьте себе, Франция бы так сделала или Россия. С потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединенных Штатах это возможно, и до сих пор продолжается. Вот, кстати, к вопросу о демократии. Но, но я сейчас не для этого пример этот привел. Я привел, привел, потому что не все так просто. Но все таки я, у меня есть определенная доля сдержанного оптимизма. Мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договаривать